17 июня. Астана. Бульвар Нуржол. 17. -го. За один вечер вы увидите рождение цивилизации. На ваших глазах появится и расцветет целая культура. Вы свидетели рождения намада. 17 июня. При поддержке Акимата Астаны. Открытие. Намад Энерджи Астана Арт Фестиваль. Для вас два часа невероятного шоу света, звука и образов. Астана Арт Фестиваль. Будьте всей семьей. Это бесплатно и бывает только раз в жизни.